Добрый день! Вы сегодня снова с нами на канале Profint Hobby. Сегодня опять сборка лесенки К03. Данная лестница, которую вы сейчас видите, уже выкрашена и представлена в нашем зале нашего руме. На видео вы сейчас увидите как сборщик собирает лесенку один. На видео наш сборщик собирает лесенку без покрытия. Перед сборкой желательно вам будет выкрасить. Лесенку, маслом, лакокрасочными покрытиями, какие вас устраивают. И после этого начать сборочку. Желательно сборку, чтобы осуществляли два человека, не меньше. Для сборки вам понадобится молоток, ключ гаечный на 17 19, отвертка, шуруповерт. В комплект поставки не входят. Последовательность сборки лестницы приведена в видео. Модификация лестницы может быть левосторонней и правосторонней. Высота подъема от у пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 2925-320 мм. Увеличение высоты подъема лестницы достигается добавлением подиума. Точная подгонка подъема по высоте за счет размера верхнего шага. Число ступеней 15, количество подъемов 15-16, высота шага ступеней 195 мм, толщина ступеней 40 мм, максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг, габариты лестницы в плане 1800 на 1780 мм, минимальный размер нужного отверстия в перекрытии верхнего этажа 1820 на 1570 мм окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Будем надеяться, что данное видео вам поможет в сборочке ваших лестниц, которые вы у нас купите. Всем всего доброго, до встречи!